Не бойся быть собой и знай, ты так хорош в своем сознании. И в жизни верь, ты, можешь все, пусть и хранишь все это в тайне. Ошибок не стыдись своих, не ошибаясь, не узнаешь, где прячутся лучи твои, лучи победы и признания. Не предавай себя и знай: все то, в чем ты неправ и искуден, все это тень твои. понять, что для чего, зачем и как же, а сердце успокоит шаг, чтобы в процессе неудачным.